Давайте немного абстрагируемся от прохождений и ненадолго вернемся в формат обзоров. Поговорим про серию игр Resident Evil. Недавно я решил немного углубиться в жанр хоррора, потому что это один из единственных жанров, в котором я прошел всего-то от силы две игры, хотя нет, вроде не две, а всего одну. Единственной игрой, которую я прошел в этом жанре, была Resident Evil 7. В 2017 году вокруг нее было очень много хайпа. Ненавижу это слово, но так и есть. Все ее ждали, когда она вышла, все начали активно ее проходить. Собственно, именно тогда я подумал, а почему бы не попробовать? Не скажу, конечно, что мне все понравилось, но как минимум первые часа два-три меня неплохо так напугали, особенно когда за мной бегал Джек Бейкер. Хотя потом мне было уже не страшно. Но игру я прошел Вывод был таков, что игра мне понравилась Но я практически ничего не понял Что за биологическое оружие, что за Эвелина Что за Умбрелла, И что за Крис Редфилд Прилетел на вертолете в конце игры Фанат Резидента, не бейте Пожалуйста. Но в тот момент я подумал, ну и ладно, неважно Все-таки я далеко не фанат хорроров Прошло несколько лет и вышла Resident Evil Village Прохождение я на канале есть, так что иди смотреть быстро Игра продолжает историю Итана Уинтерса Немного поиграв, в игру я забросил на время Потому что постоянно натыкался в роликах других людей На упоминания Леона, Ады, Клэр, Джилл, ну и так далее Мне это надоело и я решил немного потянуть знания лора вселенной Очень кстати, между прочим, что в 2019 году вышел ремейк второй части О котором мы сегодня и поговорим Скажу сразу, что я играл за Леона в сценарии А и за Клэр в сценарии Б. Хотя вроде пока, ну, нужно играть за Клэр. Неважно, в общем. История начинается в городке под названием Ракун сити 29 сентября, насколько я помню. На следующий день после событий третьей части, где мы играем за Джилл. Про третью часть мы тоже поговорим, но потом, потому что я еще не закончил. В ремейке немного переписали предысторию Леона, в оригинале, насколько я знаю, он расстался с девушкой, напился и проспал свой первый рабочий день. Не буду пересказывать все, скажу только, что на заправке по пути к полицейскому участку Леон встречается с Клэр. После их отрежет друг от друга и каждый из них будет рассчитывать только на себя в целом сюжет игры о том что в подземной лаборатории Амбреллы доктор уильям биркин занимается исследованием г вируса также он хочет продать его правительству разумеется начальство компании Амбреллы об этом узнает и посылает спецназ изъять вирус в конце концов при попытке сопротивления уильяма убивают но перед смертью он вкалывает себе этот самый г вирус догоняет спецназ Амбреллы, которые забрали оставшиеся капсулы с вирусом и убивает их как следствие капсулы с вирусом разбиваются и крыса разносят вирус по городу это так кратко сводка о том, как началась эпидемия в Раккун-Сити. В целом, не вижу смысла много рассказывать о геймплее самой игры, он здесь такой же, как и в большинстве игр Resident Evil. Бегаешь по локации, решаешь головоломки, убиваешь зомби. Кстати, что-что, а головоломки в этой игре мне понравились. Это одна из главных геймплейных частей игры, и сделана она очень неплохо. Играя на среднем уровне сложности, скажу, что борьба против зомби и побеги от тирана вызывали у меня только одно. Боль. Да, так и есть. Я не профи в хоррорах, поэтому я страдал. Зомби могут не умирать, даже если вы всадите им 5 патронов в голову. Про тирана я вообще молчу. Но хотя справедливости ради, скажу, что тиран не месяц и третьей части большая скотина. Он не только бегать умеет, так он еще падла от выстрелов поворачивается. Ну ладно, в этом в следующий раз. Тиран, кстати, в основном просто играет на нервы, он особо не мешает. Просто если вы знаете поговорку о том, что быстрые ноги не боятся, то проблем возникать у вас не будет. Не знаю, что насчет различий в компании Леона и Клэр, если пройти игру два раза, но насчет сюжетной линии каждого постараюсь рассказать сюжет за любого из героев, у вас будет возможность поиграть за его компаньона в определенный момент игры. В компании Леона это Ада вон, в компании Клэр это Шерри Биркин. Да, это дочь Уильяма Биркина, но детали раскрывать я вам не буду. А насчет какой-то вариативности. Эпизодический сюжет за Шерри мне понравился больше, чем за аду, ну просто потому что он более страшный и напряженный, поскольку Шерри маленькая девочка, она не умеет ни стрелять, ни драться, она умеет только бегать. А там вам придется бегать от начальника полиции. Поверьте, это круто реализовано. В компании за аду тоже есть свои плюшки, например, ее инструмент взлома, и по Бег из нагревающейся печи мне лично запомнился. Насчет босс-файтов. У Леона это тиран, у Клэр это мутировавший Уильям Биркин. В целом ничего сверхъестественного. Довольно неплохие босс-файты, как во всех игр серии Resident Evil. Вот за что мне обидно в этой игре, так это взаимодействие между персонажами Взаимодействие между Леоном и Адой неплохое, между Шерри и Клэр тоже Но остальное, здесь к примеру драматичный момент в компании Клэр Тебя заставляют переживать персонажам, которых ты видел буквально пару раз за всю игру Понятно, что во время драматичного момента ты испытываешь не это А это Пиздец Ну и насчет Леона и Клэр Их взаимодействия в игре чертовски мало Чертовски Они пересекаются всего 3-4 раза за всю игру Да, конечно, походу можно найти записки от Леона или Клэр В зависимости от того, кем вы играете Но серьезно? Я постарался особо без спойлеров, не знаю, как это у меня получилось, но вывод таков, что игра мне понравилась. Оптимизирована она хорошо, за героями интересно следить, боссы-файты довольно неплохие. Я рад, что решил начать свое знакомство с хоррорами именно с этой игры. Хоть сама игра особо не страшная, но все остальное здесь сделано крайне неплохо. Не знаю, как я могу оценить эту игру, но если совместить мои впечатления от сюжета и от игры именно как от хоррора, то я бы поставил этой игре 8 из 10. Неплохой хоррор, хороший сюжет, можно позависать вечерами, в общем рекомендую к прохождению. Сейчас я прохожу третью часть, так что обзор. Обзор на нее тоже будет, не знаю когда, но будет. Вот такой вот обзор получился. Если понравилось, оцени видео с лайком и подпиской. И до встречи в новых роликах. Пока-пока.